Всем привет! А это но... Да, да, да, Теперь я могу отвергнуть. Да, смотришь, это... Всем привет, это новое видео на нашем канале И сегодня мы снимаем еще один челлендж Не зря я сижу в наушниках, потому что я включу себе крутую песню Это будет рок, это будет группа Аматори И я буду пытаться угадать, что мне скажет Карина И о чем она будет повествовать все это время Надеюсь, слова будут простыми И ты будешь шевелить своими губами И я буду понимать, о чем ты мне говоришь Кромка. Я Ты Хочу Хочешь Роллы Роллы После Пони После После После Плоско После Видео Посвежее Видео Пашни губами шевели губами Ладно, теперь ты. О, я думал, я оглохнула. Я это слушаю обычно время того, как тухи делаю. Мы. Мы. Мы. Мы. Хотим. Хотим. Много Много Подписок Подписчиков а, Блин, вот а, а, а! так просто? Ты Ты Задолбала Самая Лучшая Лучшая Курочка Лучшая Курочка Умная Курочка <свят> <свят> Устроить у чё? У с. с. Я обещаю своим подписчикам. Розыгрыш. Розыгрыш. Какой? И чё, типа, я должен устраивать розыгрыш да. теперь? Ладно, если у нас наберется на канале 10 тысяч подписчиков, то может устроим розыгрыш. 10 тысяч подписчиков уже скоро, у нас очень быстро сейчас поднимается с колен канал, Хорошо, с колен поднимать канал нас помогает нам ВПШ и Игорь Синяк. Ладно, подписывайтесь на наш канал, если вам нравится это видео, ставьте пальчики вверх. Спасибо ВПШ, ВПШ семья, спасибо за поддержку, пау-пау-пау.